всем доброго здоровья на улице зима у нас идут внутренние работы у меня был у этого большого окошка маленький узкий подоконник который мы сделали с самого начала но ну, время шло значит, это не очень правильно не очень эффективно я переделал его на новый сделал его пошире новый подоконник для того чтобы стояли мои цветочки тут всякого рода и конечно же весной ставить рассаду очень удобно у меня спрашивают чем я покрываю деревянные поверхности, пол, э, мебель, которую сам делаю? Значит, я для себя открыл очень хорошее средство итальянского производства фирмы Bormavosh. Ну, сразу скажу, что, конечно, не очень дешевое, но я им очень доволен. Я покрыл им пол, э, всякие тут, не знаю, мебель тут какую сделал. Вот. И также я вот покрываю сейчас подоконники. Значит, это масло-восковое покрытие перед употреблением его немножко нагреваешь, размешиваешь, ну или даже когда вот что-то делаешь, его можно поставить вот эту баночку в горячую воду, чтобы оно не остывало, и э, покрывать значит какую-то поверхность в три раза, ну минимум два хотя бы, первый слой первый раз обязательно натирать губкой вот я тут нашел какую-то губку, вот так берешь, обмакнул немножечко и вот так раз и легким движением просто вот так вот натираешь. Вот тут я уже протер. Хороший подоконничек получился у нас. Потом второй и третий слой я могу также сделать губкой, либо валиком. Пол я делал валиком, второй слой покрывал валиком. То есть ну, это вот как бы рекомендую так, чтобы там дополнительная была пропитка. Вот. И в принципе нормально получается, получается очень хорошо. Дерево, вот это покрытие защищает очень хорошо дерево, дерево защищенное получается от влаги и имеет такой, ну вот если оно натуральное, ничем не покрыто, никакой марилкой, такой естественный такой золотистый цвет даже вот какой-то, вот прям очень-очень красиво получается. Покрытие это имеет такой небольшой характерный Запах вот. Но если больших объемах Тоже, наверное, это Надо как-то, чтобы проветривалось чтобы... Она как бы не шибко едкий Но все равно такой Надоедливый, можно сказать Может быть, потом голова заболит Руку, конечно, я прячу в перчатку Немножко защищаю А теперь нашим цветочком будет тут прекрасно.